И всем здарова, ребят, с вами я, Ванёк, и мы с вами продолжаем проходить GTA 4. Да, GTA 4. Grand Theft Auto, 4 часть. Так, сейчас я только в Яндексе тут закрою кое-какие клубы. Ну ладно, видели, видели, видели, ведь у меня вот все. Так. Ждем, пока загрузится. Эмм. Да. Исполнен на SHPO. Расширяется при условии, где они делись. всего на загашении. Рокстар и Рокстар Нос. Синий Рокстар значок это Рокстар Нос, значит это Север Рокстар Эмм. Хай, Нико, из Рома. И с Роман. Let's go boy. Roman. С Романа начинается. Это гангстер там из GTA -хи. этот, который. Иван. Меня бесит. Это Нико, с мы играем, ребят. Ну да, реально, игра очень темная, но. На то она, наверное, такая темная, что.. Мы с вами пытаемся буквально снизов. С, буквально с самых низов. Пытаемся добраться... Жить, так скажем, мечтой. МД. Мудезву. Чик. Один отклада. Ну, так, сейчас... На, Да блин, Влад, ёшка-кош, Чит. А -а -а -а. Ну, меня на другие задания Влад тут не отпускает. Просто, ребят, ну реально, не отпускает. Хунг... Оу-ту-драй. Ханг-оу-ту-драй. Что? Не хочу я ничего, чтобы аннулировали. Фежак прачечный. Девушка, извините, можно мне вашу машину? Пожалуйста, взять, спасибо. Ой, а чё и Вы шутите? Блин, да не шучу я. Шутил бы я, может быть, и поржал бы. А так нет. Не шучу. Как вам могло бы, наверное, показаться. I don't believe it. Don't believe it. У меня сообщение от Влада. Ч ⁇ Чёрт, не подходи ко мне! А -а -а. Догонить хозяина магазина. Так, Теперь на Shift. На Shift. Надо на... Ну, ладно тогда, возьмем эту. На... Чтобы замкнуть цепь зажигания, непримерно непрерывно нажимать на какие-то там кнопки. Я не знаю какие. Догнить Тарантично, Хозяин магазина, пока он не скрылся и Да я его... ФУРГОН там ВИЖУ! Хозяин магазина сбежал, специально раз... значок. А если подумать и на это задание, наконец-ки, вот на вот это вот задание, вот поехать, вот на вот это вот, малыш Джейкоб. Малышу Джейкобу едем на миссию. Явно кем вдохновлялись рокстары, ясно. Лэд, я не смог догнать твоего you друга. Хрен не тебе должен быть придать ему урок. На самом деле, я бы на месте Нику бы с Владом бы вообще бы сейчас бы не встречался, потому что, ну... Мы, тем более мы с вами, ребят, едем сейчас по основным заданиям, по основным заданиям. Вы достигли местных значения. Малой. Ко-центр джингл. Концентра. Да. концентрат джангл. идет грузка. дай садись за руку от этот шмаль отсиди Джейков в квар... жилой квартал у Вилсони ааа от... -а -а, понял шмаль значит ты точно хочешь думать точно не, не против я окна закрою пусть ганжу ганжу... ганжу вас устающе не за что делать. я копаю дурную посучка если ж.. Не знаю, может дело вновь Шмаль, но а я, я что не доверяю. кто устроил сделку. Один а, проти а а плохие давно с ним знаком. Они такие уж горды. Все, все, кстати, все от, э, все второспены да даже и главный там герой говорят о себе в третьем лице, то есть. К примеру, не я знаком с ними, а малыш с ними знаком. Поэтому не, не подлежает в и по сами не Конечно, я сделал, втыкаю. А я думал, это Гонконг. Сlepping dogs. Короче, мы с вами, ребят, задание Влада не выполняем, потому что ну, они очень-очень-очень сложные и очень жесткие. Раскачают таксишки. Ну потом, короче, когда у нас будет время с вами, я буду второспенные задания выполнять. Это задание полицейских, задания таксишников, задание, Да все задания, короче. Будь начку на, на всякий случай, если тот решит заскочить при поездке с балком. Дживой мотор наготовит, может придется рвать когти быстро. Проезжать на задний двор. Так. Это за этим малышом? Или нет? Или мне самому сейчас? На тап? Ну чё, на тап? Ну я же на тап жму, а тап ответить вроде бы. На escape Нет, ну... Так, э, и... Э, э, управление. Так, настройки мышь клавиатуры. Производная раскладка. Принять звонок на тап. Ну, я жму на тап. Ага, ребят. Вот, табуляк. А, да, товар не был, и они пытались наколоть меня. Ладно, давай, все равно надо сделать. Прикончи их, если попытаются смыться. Есть, короче... Короче, я понял. Малыш, если попытаются смыться, то я их прикончу. Идет загрузка. Убейте наркоторговцев. Да их три. Я их переехал, малыш. Так, стоп. На Enter выйти, выйти, выйти, выйти. Посмотрим. Так. Да блин, да Нику, ну ёшкин-кошкин, блин, ну я сжал на пистолет, немножко на пистолет. Всё. Да подберите Джейкоба. Малыша Джейкоба надо. Давай. Джек, ну, садись. Я встал я Ты реально бандосник, уважуха. гонится в саванн на Миндоус-парк. Отвези Джекова в Миндоус-парк. Так. А так, что ли, нельзя доехать на Миндоус-парк? Да, Нико, не знаешь, что я без тебя делал таки говоришь что нужно было купать скуду застрелить хорошо ну давай вещи вези чувак я посолидую ну вы долганы придурок дохуй придурок это не <с> за какую сравнительную он ноль ребят ну короче вы читайте там снизу что они говорят а я буду пожалуй вести ну, ну чего приехали, со мной Бараза да, сейчас мы закроем эти группы парней Теннон да, ну, ну давай брать С, чтобы спрятаться чтобы спрятаться за стену, нажмите S, так И. Так, стоп, а это... Чё за кнопка? Мыши клавиатуры. Так, полная раскладка. Основной пешком. Здесь шаг влево. Лево. Так, стоп, это шаг влево. Нет, шаг вправо. F. А шаг... Шаг влево... Шаг влево это F, шаг вперед это W, шаг назад это шаг назад это F. Бегнул Shift тут, ну собственно, от, эм, так наведение правой кнопкой мыши, ну тут все сделано, Enter. Спрятаться на кундак тут, блин, да, малышный. Ну. так стопа я не понимаю я тут в управлении чего тут эм... спрятаться спрятаться спрятаться спрятаться. Бег, присесть атака найдение сече оружие сесть выйти enter зайти выйти из укрытия и, а пускай будет аж Ну, на, на, на, на, назад, назад, на назад, на назад, назад, на назад, на назад, назад, назад, назад, Да я не вижу, не могу. Протук, да, прикрой меня! Так, она... Эф, блин, дай. Кошка, кошкин на контроль. Ведь всех наркоторговцев, не <мышл> <плышл> Все, Всех перестреляли наркоторговцев. Аптечка восполняется пас. Все стоит. Это аптечка. Ну вот, Ахметь! Всех мочканули, нам надо свалить. сейчас надо будет новые. Нифига себе, сколько тут патрончиков-то, ёбаный. И, и это дробаш, О, нифига себе, Это реально, извините, ребят, зато за мато, но я не могу это по-другому сказать, просто ёбаный. Вроде. А малыш, кстати, реально прикольный парень. У него это, у него глаза красные даже. Иди нас обратно в кафе. Черт, свидетель. Спасибо, Корт. Да, брось, мне самому понравилось. Ленд, у нас не знаю, что ты скажешь, ты попадаешь. Джек, ты Джек, И все в таком духе. Это и в таком духе. ошибку. Вернее, я знаю, что прав чуть-возьёк, но плохих брат, и в не брошу. В итоге можно где-то, ну, за 5 или 3 часа пройти эту игрушку. пластишь ну мы обращаем связь ребят с вами по маленькой по маленькой потом в GTA 5 буду играть мы еще с вами связь ми с рук стар нос Под приду Это типа оставь себе знак нашей безопасности. Благодарю за помещение. нибудь Увидимся позже. А... В GTA... В GTA это... San и GTA 3, GTA 4. Во всех gta после этой... Обычно вот... Bim -bim -bim -bim -bim -bim -bim -bim Сообщение. Так, посмотреть. Чё там? Со сообщ... Влад, деревня, приезжай. Ко мне есть работа, Влад. На-назад, на-назад, на-назад, на-назад. Деревня, блин. Я бы ему с этой его деревней бы блин. Показал бы нафиг. Всё, что это деревня, блин, можно. Или сказал бы ему, я не деревня, я нику, блин. Белик. Эти шатаю как. Владик, я иду с Хикок стрит. Еще на одну миссию от Влада хватит времени, наверное, и все. Обрастаем связьми, как бы, в GTA 4. О, себе. На, контакт, на, шифт. На. Да. Да, на. Да, на, на, Нико, как, как дела, веселишься? Знаешь, Анна, я в этом не горжусь, когда веселюсь. Трясусь, когда я руку. Я сижу с Брюси, за ним копаем, потом отсмотрим, как не приезжает и обшарут тут вот все. скажешь тупый, дал Не плыв колосс Роман, может их тебе понадобится Черт, кажется у нас Ник, я побежал. Так, соп, она. Escape, что у меня сейчас? У меня сейчас мне нужно только владус есть съесть и все, и у меня все, я короче весь в шоколаде этот э, миссию сделал. Неудобно, я при, ребят, я привык, э, когда на табуляцию понимаете ли, когда на таб нажать и все. Вот когда вот на таб нажать и тебе миссии доступны. они а когда ты, пример там, жмешь на искеев там, ну реально привык просто, наверное, просто привык к карте на таб. да я не заметил вас мне нет пока немножко тормозит подтормаживает ну я я и не заметил пор да надо было бы кончено все Ну чё, помогу Владу, хотя он меня не любит, честно говоря. Вот реально. Не, не обязан же любить. Hangout to dry. Я не хочу. Ну, на миссии э, поезжай к прачечной. Так, а где? Вперёд, вперёд, вперёд. Бы они такое в Чё, какое? Аптеку, что ли? Да, попробовали бы они такое в России, честно говоря. Ну вот, бабки, мы. Она чё, так будет всю дорогу машина? Вс. Марко полу. Блин. Интер так. Я знаю, что надо будет потом не взять. Надо будет мне как бы по-быстрому попробовать эту машинку взять и поехать на ней. Поеху. А не ну. Я знаю, что надо сейчас будет сделать, и я вот поэтому хозяин уезжает. Почему он не всегда стоит, достаются на дороге? Ч делаешь тут, а? Ты ч дебил? Вообще. А -а -а. Я вот Saints Row 3 себе специально для того, чтобы. Играть можно было в игру. Короче, ребят В следующей миссии мы будем уже, наверное, с вами это делать И давайте, короче, ребята Всем до скорых встреч Увидимся с вами в следующих сериях GTA 4 И давайте всем пока, пока Давайте До скорых встреч Увидимся с вами в следующих сериях пока, пока 25 минут уже вещаю